Значит, предложение было первоначально, что мы верим. Значит, по два человека здесь присутствующих на четыре группы, по восемь человек, значит, один человек, другой контролирует, Он пишется, отношение потом сверяет. Значит, я делю вот этот большой список 33 человека, значит, на 4 группы. Там 8, 9, 8, 8. Есть возражения? Есть. Есть. Так будет все вместе, да? Предлагаю поступать в четком соответствии с буквой закона, а, считает а, один человек. человек. Вы в да. а, хорошо, но я предупреждаю об ответственности административной за... Я не давал а, напоминаю Нет, вам, молодец, что вы находитесь в Считай э, закон для всех. Да, сейчас, секунду. Так, запись удалите, иначе я сейчас прикажу сотруднику полиции вас вывести из зала. Да, пора уже. Молодой человек, я сейчас попрошу сотрудника полиции вывести вас из зала, если вы не удалите запись, которую сделали на данный момент своим аппаратом. Господа полицейские, пожалуйста, вы видите вот этого молодого человека? На основании, на основании того, что он ведет незаконную съемку без согласия лица. без согласия Миш, давай